Всем привет! С вами я, Наталья Крайнова. И если вы смотрите это видео, это значит, вы уже посмотрели и поняли суть нашего бизнеса. И уже в настоящее время приступайте к дальнейшему обучению. Но перед тем, как переходить к основной работе и к основному обучению, нам необходимо сделать активационный заказ. Это первый заказ в личном кабинете на сайте компании «Арифлейм». Зачем он вам нужен? На какую сумму делать заказ? Кто поможет вам его оформить сейчас я вам отвечу абсолютно на все вопросы первое зачем заказ нужен неактивные кабинеты компания удаляет таким образом отсеиваются люди которые не хотят включаться в работу и первый активационный заказ помогает вам закрепить ваш кабинет и закрепить вашу команду за вами еще на один год вперед Второй момент. Вы учитесь выбирать продукцию, учитесь пользоваться сайтом. И в будущем, очень легко, когда к вам придут уже ваши новички, сможете их научить тому же самому. Третье. Попробуйте продукт. К вам приедет каталог, приедет печатная продукция. Это информация по самым топовым продуктам нашей компании. Вы сможете об этой продукции почитать и изучить рекламные буклеты. И четвертый момент, пожалуй, самый важный момент, зачем проводить активацию кабинета, зачем делать первый заказ внутри компании «Арифлейм». Ваш спонсор, человек, который вас пригласил, он приглашает огромное число людей. В нашу команду приходят сотни людей, которых мы обучаем заработку. Но мы обращаем внимание именно на тех людей, которые включаются в бизнес мгновенно, поскольку мы работаем с активными. И вовремя сделанный активационный заказ автоматически вас записывает в список активных новичков. И таким образом спонсор вам уделяет достаточное количество внимания в момент обучения. А также на момент вашего обучения регистрирует новичков уже в вашу команду. Таким образом, когда вы стартуете начинаете работать, вы начинаете уже не с нуля. Это очень здорово, потому что бизнес у нас командный и такая взаимопомощь и взаимоподдержка будет вас окружать постоянно. Каким образом сделать заказ? Я вам советую взять продукцию, которой вы пользуетесь ежедневно. Это может быть шампунь гель для душа, паста, мыло. То есть продукция повседневного спроса, которая есть абсолютно в каждой ванной. То, чем пользуется абсолютно каждый человек ежедневно. Таким образом вы убиваете двух зайцев вы активируете кабинет и получаете продукцию с большой скидкой. Это гораздо выгоднее, чем приобретать ту же самую продукцию, аналогичную в розничных магазинах. Итак, я вам рассказала, каким образом можно выгодно активировать кабинет, зачем это нужно. Я вам желаю успешной активации и скорейшего роста по нашей лестнице успеха.